Привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас на обзоре а, экосистема Fame Infinity. В общем, здесь у нас будет абсолютно все. А, все, что вообще возможно, все что сейчас в криптовалюте, все у нас будет в одной экосистеме. А, обмены, стейкинги, мейлы, метавселенные, новостные там, и, и разные, как говорится, у нас разделы будут. До того что у нас даже будет VPN и это все у нас будет на блокчейн давайте рассмотрим э, с феймкоина что мы будем иметь то есть это будет монета которая будет э, объединять полностью всю экосистему соответственно с помощью данной монеты мы можем потом э, оплачивать разные услуги э, покупать торговать и тому подобное также будет еще искусственный интеллект здесь интегрированный точно так же с блокчейном Uh, то есть у нас здесь очень много чего получается от uh, одного феймкоина. Uh, крутая экосистема на самом деле. Сейчас уже феймкоин uh, уже торгуется, работает на отметке в районе 4,5 долларов. Кстати, у него был хороший памп. Цена у него на старте была 50 центов. С 50 центов до 4,5 долларов. Сами понимать, это довольно-таки хорошие иксы. И как... По мне, от этой суммы он еще сделать XO в 10 минимум. Поэтому, как бы, стоит с точки зрения доходности присмотреться к данному проекту. Также можно посмотреть графики на покоин. Мы к этому позже перейдем Dextools и тому подобное. Ладно, что у нас здесь? Это как будет у нас... В качестве всемирной криптовалюты для маркетинга то есть для инфлюенсеров и для социальных сетей здесь точно также все это будет то есть это будет платформа на которой наподобие как другие там платформы на которых можно будет заказывать определенные услуги в плане маркетинга и тому подобное то есть потом когда эта система заработает полноценно все будет работать на сто процентов за данный токен можно будет покупать разные услуги, подавать разные услуги опять же. А, что у нас еще интересно? Ну, метавселенные это понятно. А, ждем в ближайшее время стейкинги, пулы фармы. А, также очень интересно будет эта а, платформа, которую, кстати, я также жду. А, FameNet, когда будет запустен. То есть маркетинговое агентство. Посмотрим, как это будет все работать. Для меня это очень интересно. Соответственно, когда зайдете на данный сайт, я оставлю все ссылки в описании, вы ознакомитесь полноценно с данным проектом. Также метавселенные, блокчейн, искусственный интеллект. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, поначалу ждем, получается, Думаю, на первом этапе это у нас будет а, сначала платформа, метавселенные, и потом, конечно же, VPN, там боксы, там просто остальное предприятие дальше. Кстати, интересно будет, как будет работать Mail, а, децентрализированная платформа электронной почты, то есть, которую там уже как бы не, не, не взломать будет. А, и, конечно же, обмены, фармы, пулы всякие и тому подобное. А, По экономике всего у нас Предложение 2 миллиона токенов, то есть предложение небольшой, соответственно, цена будет очень высокая. А -а -а, все у нас на Binance Smart Chain построено. Здесь разбито распределение. 10% процентов них на Airdrop будет еще идти. Ну как бы распределение они довольно-таки неплохое. Социальные сети имеются. К ним перейдем чуть позже. Если заскочить на покоин, как я вам говорил, цена у нас была изначально 50 центов да, старт. И в последние дни, как говорится, за месяц, цена у нас хорошо так помпанулась. И я думаю, сейчас будет идти вверх, и только вверх. Потому что, как бы, очень интересный проект, очень крутые предложения данного проекта. И, соответственно, на месте не стоят, развиваются, поэтому будет хороший памп. А по социальным сетям, социальные сети начинают развиваться довольно-таки неплохо. Так что можете а, залетать в Твиттер, следить за новостями, за обновлениями, а, получается. А, потому что очень-очень хорошие перспективы у данного проекта. Телеграм у нас уже довольно-таки неплохо раскручен, 34 с лишним тысячи человек. То есть уже имеется определенная аудитория, заинтересованную в данном проекте. А, есть YouTube-канал этих ребят, небольшое промо-видео. Точно так же ссылочки будут в описании, так что можете залетать и ознакомиться с данным проектом. И, соответственно, вот о чем я говорил, да, все у нас будет в одном месте. То есть возьмем даже слаб, Все, мы залетели сюда, подключили потом кошелечек, и у нас будет все работать. Там будет пулы, фармы. Я думаю, точно так же, как на панкейке лотереи добавят. В общем, очень интересная экосистема. Как по мне, сделано все качественно, без всяких ошибок, без всяких проблем. Будем следить за новостями, за обновлениями. Советую вам приобрести данный токен, потому что в будущем можете сделать хорошие иксы. В принципе, на этом у меня как бы все. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, пишем комментарии на все вопросы и отвечу. Как бы На этом у нас все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.